Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Белыч. И у нас распаковка очередной посылки с Computer Universe. Вот такая вот большая, не влазит даже на стол. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Дошла она, кстати, быстро. Заказывал я ее через EMES доставку, а не через Почту России. И что меня порадовало, привез ее курьер. Итак, давайте смотреть более детально. Первое, наперво, это вот такой вот штатив большой, огромный, гигантский штатив от Veliomax. Надеюсь, я правильно читаю это название. На 256 сантиметров максимально. Нужен мне, потому что я увеличил себе количество оборудования, скажем так, всякого разного связанного со светом. Также тут просто нереальное количество упаковочной бумаги, я столько даже не видел ни разу. Мне кажется, половину из этой посылки составляла упаковочная бумага, черт ее дери. И также здесь вот такая вот вещь. Сейчас мы посмотрим на нее более детально. Это у нас гриль от компании Tefal. Итак, друзья, вот у нас содержимое все посылки. Также там были на дне вот такие вот две вещицы. Это у нас карточка, SD-шка, под видеокамеру мою, точнее, под цифровой фотоаппарат, соответственно, для записи видео. Тот, который сейчас, собственно, и снимает. И также вот такой вот промокод. На 10 евро скидки можете воспользоваться. Я пользоваться им не буду, поэтому первый, кто м -м, себе его возьмет, первый, кто сделает заказ, тот и получит скидку на 10 евро. Вот, я не знаю точно складывается ли он со скидкой в 5 евро, которая будет в описании к видео, но попробуйте, может быть и складывается. Итак, давайте взглянем на вот этот вот гриль, это GC722D16, OptiGrill Plus, как-то так он называется. Сейчас мы на него сделаем небольшую распаковочку, посмотрим, что там все действительно у нас хорошо внутри. Он доехал удачно. Что он доехал, самое главное. Мне кажется, что любовь любого мужчины, нежели желание любого мужчины, который любит готовить. А вот, вот такой вот грильчик. Давайте взглянем тоже, что там внутри все хорошо. А то бывает, знаете ли, упаковка целая, а внутри вам приедет все разбитое. Такое случается на самом деле, как показала практика. Так, давайте смотреть. Вот. Ну и, собственно, сам гриль вот так вот он вот выглядит. Вот такой вот замечательный. Черный внутри, серебристый снаружи. Для того, чтобы вы могли жарить себе курочку или еще что-то. Стейки, может, кто-то любит. Вот. вот такая вот вещица. Мне кажется, что вещь очень полезная в хозяйстве. Все это шло достаточно быстро. Посылка уложилась в 200 евро. Вот. Соответственно, сам гриль стоит порядка 9 тысяч. Ну, плюс доставка порядка 3-4 тысяч. Что касается цен его у нас, то в Москве, да, его можно найти за те же деньги, за 11-12 тысяч вполне. Но вот у нас в регионе, допустим, его купить за такую цену нельзя. То есть, либо заказывается Москвы, то есть, это 1011-12, плюс еще доставка. Ну, а он весит немало, поверьте мне. То есть, здесь, по-моему, около 4-5 килограмм. Вот. Либо, соответственно, брать у нас, у нас он стоит почти 19 то есть, вот такие вот цены в Хабаровске. Но, во всяком случае, когда я тогда смотрел, стоил он порядка 19. У нас здесь, где-то в Домотехнике, по-моему, там, в принципе, это не такой большой выбор, где его можно было бы купить. Вот. А теперь, друзья, давайте поговорим о том, как долго данная посылка ехала до меня. На самом деле, собирали ее долго, порядка недели. А вот доехала она очень быстро. То есть, 6 декабря ее отправили, официально, во всяком случае, она появилась в приложениях от почты. И, соответственно, 10 числа, даже 9, она была в Москве уже, и 13 числа ее уже доставили в Хабаровск. К сожалению, мне не удалось в первый же день забрать ее у курьера, поэтому вот буквально 14 числа я ее получил. А вот, все, как вы видите, доехало очень даже хорошо, все, в принципе, в полном порядке, ничего не поломали. Также хочу отметить, что сейчас появилась, кроме доставки почты России, есть вот и МС-доставка, то есть доставка курьера. И плюс они добавили возможность наложенного платежа. То есть, если вы боитесь за свои деньги, боитесь работать по предоплате, то вы можете выбрать наложенный платеж. Соответственно, когда вам посылочка придет, вы оплатите курьеру и, собственно, профит. Все, в принципе, отлично. Вот как-то так, друзья. Код на 10 евро скидки вы уже видели. Он достанется одному счастливчику, который окажется самым быстрым и захочет сделать заказ самым первым. Что же касается кода на 5 евро скидки, то он, как и обычно, будет в описании. Там же вы найдете ссылку на сам магазин. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, поставить жирненький лайк. Также подписывайтесь на канал канал, на нашей группы ВКонтакте и другие соцсети. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!